Приветствую вас, дорогие близняшечки! Хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни, период с 8 января и по 30 января. Срок достаточно небольшой, скорее всего после праздника большинству из вас, из нас всех захочется отдохнуть после отдыха еще один отдых устроить, ну, собственно, наверное, это и правильно. В этот период Венера будет двигаться по знаку Зодиака Козерог. Козерог для вас является символическим домом чужих денег, поэтому планетка Венера в этом знаке будете себя чувствовать достаточно интересно, можете надеяться на получение, может быть, кредитов, но долгов, возвращение долгов. Ну, в общем-то, жизнь в плане финансовом у вас в этом периоде должна быть без печали. Также этот период ознаменован тем, что Наконец-то зашли в Водолей две очень важные планеты, такие как Юпитер и Сатурн. Если Юпитер в течение года, то Сатурн там еще на пару лет останется. Для вас Водолей является домом, связанным со всем заграничным, далеким путешествиями. Также это еще и сфера образования. В общем, все, что далеко и высоко. Может быть, кто-то захочет еще пойти получить еще одно образование. А может быть, кто-то как-то свою деятельность сместит в сторону расширения с заграницей. Ну, насколько это будет возможно. Посмотрим. Так, что еще интересного? Интересно также то, что 8 января... Закашлялась немножко. 8 января Меркурий войдет тоже в знак зодиака «Водолей». Водолее он себя будет чувствовать достаточно вольгу, вольготно. Вы же у нас люди воздушные. И, и Меркурий Водолее тоже воздушный. Он будет придавать вам очень много каких-то новых возможностей, широту мышления, расширения. Вам будет очень легко мыслить, общаться. Захочется, может быть, куда-то съездить, пообщаться, захочется с кем-то о чем-то договариваться. Но, судя по энергетике, все-таки этот период, он больше не для работы, а больше для отдыха и развлечений. 8-9 числа. Тригон от Венеры к, Марс, к Марсу. Красивый такой тригончик. Он даст вам возможности знаете как-то приятно в общем, Получить какой-то приятный бонус он даст вам возможность харизматично воздействовать на окружение но в общем-то этих два дня будут очень гармоничными для вас особенно в сфере финансов и в эти дни очень могут быть благоприятные финансовые сделки хотя насколько я помню 8-9 у нас выходные ну значит скорее всего вы их используете ну, в лучшем случае для шоппинга для шоппинга для отдыха теперь 10 января Меркурий соединяется с Сатурном. Значит, соединение Меркурия с Сатурном принесет вам выгодные сделки, выгодные соглашения. Для тех, кто еще не успел уехать куда-либо отдыхать, то в эти дни лучше использовать, конечно же, для важных договоров, важных встреч. Ну, а если кто-то решил поехать отдохнуть, то как раз 10-11 января это шикарный для того, чтобы попутешествовать. Ну и вообще любые поездки и встречи будут удачными. С 13 января Марс становится четкий квадрат Сатурном. Здесь, возможно, некие непредвиденные события. Так, смотрим, где у вас Марс. Марс у вас находится в доме всего тайного. Смотрите, то, что касается вашей скрытой стороны жизни, то, что вы не афишировали, оно может иметь... Какие-то непредвиденные последствия могут быть, кстати, это также и повышенный риск травматизма, каких-либо неприятных перемен как по здоровью, так и в, во взаимоотношениях с теми людьми, которых вы не афишировали. Это какие-то ваши секретики, некие тайны могут вырваться наружу недостаточно и, и могут несколько подпортить вам жизнь. Ну, на какой-то определенный период. Ну, как минимум настроение. 14 числа Уран останавливается, чтобы перейти к прямому движению в Тельце. В общем-то, здесь, и это опять у вас 12-й дом. Это все тайное, скрытое. В общем-то, здесь возможны какие-то глобальные перемены. Знаете, перемена, как, знаете, вот как будто бы то, что для вас было когда-то незыблемым оно вдруг перестало существовать. И ну, что-то поменяется. Поменяется то, то ну, но перемены коснутся именно ваши скрытые части жизни. То, что вы не, не всем говорите и не всем рассказываете. Потому что Сфера здоровья, вроде бы как, сейчас я посмотрю, символически это у вас так раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестой дом, но тоже Марс, кстати, может быть, еще и по здоровью кого-то ударить. Ну, это, сами понимаете, прогноз, он общий, и это только лишь для тех, для тех у кого несколько планет находятся в близнецах, для вас он будет наиболее актуален, ну, вместе с асцендентом. Так, интересен день 23 января. 23 января у вас произойдет такой приятный сглаживающий аспектик. Сейчас посмотрим, чего он будет касаться. Вот он, от Венеры к Нептуну, видите, зеленый идет. Секстиль для вас. Ага, это уже сфера у вас работы, карьеры. В общем-то, приятные события в любовной сфере и в работе, и в карьере. В общем-то, какие-то ваши планы могут осуществиться, связанные с, со сферой карьеры. Плюс 28 января у нас будет полнолуние, что-то, что уже вас немножко как-то, знаете, трусило, оно перестанет трясти, и вы на чем-то остановитесь, вы четко будете понимать, куда двигаться дальше, что делать. И вы знаете, интересен такой период тем, что у вас это соединение Венеры с Плутоном будет в доме чужих денег, чужие деньги. Как будто бы тут может решиться какая-то кредитная история. Кредитная история. Либо история, касающаяся вашей чувственной сферы. Тоже что-то будет предопределено и решено. Полнолуние, как правило, оно что-то закрывает. Плюс 30 января Меркурий переходит в Водолей и становится ретроградным. Конечно же, он, он будет продолжать свое движение только в обратном направлении, по водолею. В общем-то, вам он много неприятностей, по идее, не должен принести, поскольку он воздушный. Несмотря на то, что он идет назад, это знак на то, что вам нужно будет углубиться в э, решение каких-то своих давних вопросов, которые вы не успели доделать ранее. Ну а теперь, прежде чем закончить прогноз, э, с советом. Раньше это я делала при помощи оракула, но по многочисленным просьбам меня попросили немножко подключать втором, Поэтому в качестве эксперимента в этот раз я так попробую. Если понравится, значит напишите. Если нет, то тоже. Итак, значит, как вас будут чувствовать окружающие, что, в общем-то, вы будете транслировать своему окружению вы будете по башне очень активны он вас будет буквально гореть энергия вы что-то будете делать активничать не будете сидеть на месте но здесь по уточнению выпадает двойка двойка кубков вы знаете это может быть указание на то что у вас с кем-то ну, кем из ваших близких может произойти некий конфликт конфликтная ситуация Поэтому, ну, просто будьте к этому готовы. Если есть для этого некие предпосылки. То есть, если у вас были какие-то отношения, которые казались вам очень крепкими и надежными, то здесь, может быть, пробежать какая-то непредвиденная неприятная ситуация. Теперь, по ситуации в дома семье. Император, значит, здесь все четко, все стабильно. Вы идете по намеченному плану. Уточнение восьмерка. Жезлов, как правило, она говорит о том, что возможны какие-то изменения в доме, в семье, ну, Приезд родственника, например, или, может быть, вы с семьей захотите куда-то съездить. Ну, тем более здесь уточнение по четверке кубков, это может быть и отдых. Теперь взаимоотношения с партнерами. Смотрите, ну, я все-таки больше склоняюсь к... Ну, здесь. Вроде бы, с одной стороны, как и влюбленные, вроде бы как с партнерами все хорошо и гармонично. Но это может быть и ситуация выбора. Но я уточнила, и она уточняется четверкой мечей. Одно из двух. Либо вы со своим партнером отдыхаете, либо вы уходите от возможности выбирать. Вы оставляете все так, как есть. И ничего пока не хотите менять. Теперь ваши главные цели, карьера, устремление. Здесь дьявол. Все очень четенько. Как раз он отвечает за денежки и за власть. Здесь у вас все идет по плану. Но уточнение девятка кубков, как правило, говорит о том, что ну, хочется предаться какому-то знаете Погулять Расслабиться, погулять Нет желания работать Хочется получать все Какими-то простыми способами Не хочется напрягаться Ну и главный совет на этот месяц По умеренности Это не спешить Позволить в течение Времени идти своим чередом И пока стройте свои планы Вот на будущее вот Уточнение выпало шестерка Мечей, как правило, в сочетании эти карты говорят о том, что может быть поездка, путешествие даже за границу, ну или просто какие-то перемены, запланированные ранее, они могут осу осуществиться уже до конца месяца. Вот таким был мой прогноз, до встречи в следующем периоде. А, и опять же, не забывайте меня лайкать, комментировать, поддерживайте меня, пожалуйста, я очень рада с вами дружить.